Добрый день, с вами зловая полиграфия. Сегодня мы вкратце покажем как будем изготавливать световой короб. Вот его лицевая часть уже наклеена. Цветовой короб размером 2,5 метра на метр. метр. Использует будем на лицевую сторону белый, белый сотовый поликарбонат 6 миллиметров. А с наружной стороны наклеена прозрачная пленка с нанесением на ней изображения. Сегодня будем делать сам короб из профиля, то есть вырезать из профиля нужный размер, крепить все это уголочками, после этого на задник устанавливать светодиоды, ну и собирать уже всю конструкцию целиком. Начинаем обрезать материал по контуру. Лицевая сторона обрезана. Приступаем к изготовлению боковины с профилем. Берем металлический профиль и нарезаем на нужные нам размеры. Сейчас обязательно надеваем очки по технике безопасности. Начинаем резать. После того, как Нарезан профиль, мы начинаем его состыковывать с помощью уголков. Затем вставляем лицевую часть. Загоняем лист с изображением паз на профиле. Для жесткости конструкции короба, чтобы он не играл при транспортировке и был более прочный, вставляем вовнутрь арматуру сваренную специальным образом. Вот такая получилась штука. Это внутренняя часть любого короба, но не у всех есть, есть рамы жесткости. После того, как готов верхний короб, мы приступаем к изготовлению подложки. Нам на нее нужно разместить светодиодные модули, наложить сверху короб, включить и посмотреть, как все работает на просвет. Нет ли темных пятен, либо слишком ярких засветов. Затем, если все хорошо, мы крепим светодиодные модули на двухсторонний скотч. Итак, мы разметили, как должны располагаться светодиоды. Теперь клеим их на двухсторонний скотч, на оборотной стороне, и фиксируем уже э, надолго. Подложка готова, осталось всего лишь собрать короб и подключить его, еще раз проверить. Задняя сторона первого короба зафиксирована, приступаем ко второму коробу. Два короба размер, размером 2,5 на метр готовы, кому нужно обращайтесь для изготовления, завтра будем монтировать эти короба на улицу. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всего доброго.